Дорогие мои девушки, и, и женщины, и девушки, все, кто смотрит это видео. Это видео будет называться «Будет ли продолжение романа? Есть ли продолжение в отношении?» Это видео для тех, кто, может быть, недавно познакомился и уже поближе совсем познакомился. Это видео и для тех, кто давно в отношениях. Но и это видео, конечно, еще расскажу в первую очередь, наверное, для тех, кто месяц-полтора как познакомился и, э, как сказать, может быть, сомнения какие-то есть. Тот или не тот, он или не он, что нас ждет впереди. Э, будем с вами сейчас добывать информацию на моих астрологических и на картах американские Таро, как я их называю. Итак, дорогие мои, спонтанно, не напрягаясь. Выбираем цифру один или два. Выбирайте. Хорошо, если вы выбрали цифру один, я начинаю. Итак, будет ли продолжение романа? Так, сначала я посмотрю, как бы на сегодня его, скажем так, внутреннее состояние человека. Ну, внутреннее такое состояние. Человек в деловых, ну, весь в работе, весь в делах, но очень что-то скрывающий, Не в смысле что-то там кого-то скрывающий за плечами, просто не, не желающий на сегодняшний день открываться, может быть, это такой его склад ума, но, скажем так, определенные уже симпатии к вам я вижу, потому что чаша любви тут и тут у нас, дорогие мои, идет Марс. Правильно, правильно легла карта в правильном положении. Это значит, как бы, это ваш мужчина. первая даже карта уже нам дает подсказки. Это ваш мужчина. Смотрите, какой ряд и вообще. В основном белые карты вышли. Уже даже, в принципе, все понятно. Но давайте немножечко нырнем вглубь. Единственное, за что он переживает, я хочу сказать так, может быть, он такой по жизни, может быть, на сегодняшний момент, то, что мы сейчас на сегодняшний момент рас делаем расклад с вами, но очень человек ушел в работу, очень нырнувший в работу, очень переживающий за работу. Так что даже, возможно, где-то вы как бы и на втором плане, но не надо его тут ревновать к его работам, к его добычам денег, Человек может быть азартен к работе, у него есть силы, сильный Марс, хороший Марс. Вот человек чувствует, что его время в том числе, кусь железа пока горячо, мне это пока нравится. Скажем так, его отношение к женскому полу. Давайте посмотрим в том числе и такой интересный тут вопросик, да? Ну, в принципе, неплохой, но была у него история, которая его загнала в угол и дала ему внутреннее не терзание, а просто ощущение, что а как мне разобраться, а как мне понять эту женщину?» И сейчас не про вас, конечно, да? То есть за плечами у него вот не очень там он старался, работал, но его ждал то ли обман, то ли вот что-то, то ли она выпивать любила, в общем, он, определенная доля до встречи с вами, определенная доля разочарований у него в невидимом для вас багаже, дорогая моя, есть. Но он молодец, он не сломался, небольшой осадочек есть, но он решил идти вперед и делать дубль 2 или дубль 3. То есть это вы, я так думаю, что это сейчас в конце узнаем, скорее всего, это вы, и вот навстречу, вот я бы сказала, навстречу. Он ускорил, сказал, слово ускоряться, пошел навстречу, поехал вперед, поскакал на белом коне. Мне это нравится. Если у вас соперница... Ну, я скажу так. Может быть, не так, что у вас соперница, что он ходит и с кем-то там в постель ложится, но... На него многие глаз ложат. Он для многих, так сказать, вкусный продукт. Он многим нравится. Ну, скажем так, он многим симпатичный, симпатичный. Но, возможно, вот вследствие того, что я ранее, двумя минутами ранее сказала, не думаю, что он ходок. Может быть, у него была бурная молодость, как вариант. Тут такая есть подсказка. Но на сегодняшний день это его как бы отношения с другими женщинами, они более, может быть, деловые, если там у него в коллективе есть. То есть он такой, он знает себе цену, дорогие мои, знает себе цену. И вам он никогда не расскажет количество женщин у него сзади, за плечами, послужной список. А может быть это и, знаете, а может быть это и хорошо даже где-то. Мне это нравится. То есть на сегодняшний день он такой... Не такой уж и ходок, как вот ну, может показаться относительно, вот в нем какая-то харизма может быть есть. Теперь смотрим его отношение к вам. Ну вот смотрите, вообще тут интересно, тут есть такие э карты движухи. Возможно, ему нравится, что или он с вами в дороге, где-то в пути познакомился, или что-то связано с поездками, переездками, как говорится. Вот, то есть, его отношение к вам хорошее. Вот эту карту я очень люблю. Он готов быть с вами, но он не хочет, чтобы вы его где-то командовали и корректировали, где тебе работать, с кем тебе работать, вот такое. То есть, его отношение хорошее к вам. До того момента, пока вы не лезете в его работы, в его бизнес. Может быть, если очень сильное хобби, допустим, у него, если он огненный знак зодиака, допустим, у человека какое-то большое сильное хобби, оттуда тоже не надо лезть и какие-то свои козлиные советы давать. Ему это не надо. Он человек яркий возможно, он вам показывает, я даже думаю, невозможно, он вам показывает свое отношение, или показывал, или продолжает показывать. Он яркий, он... Вообще, конечно, карта Солнца, это карта Отца, да? Вот если так в астрологию залезть, это же у нас астрологическая ну, дорожка, да? То есть вот я отец, я главный, я к тебе хорошо отношусь, только ты там не ковыряйся в моих производственных делах. Вот, То есть вот хорошее отношение к вам где-то прагматичная. Почему? Потому что в этом ряду у нас не легла карта любви. Но, может быть, это хорошо. Это нормально, когда, может быть, чувства уже не так бушуют. Есть понимание, она мне нужна, ей нужен. Есть понимание и уважение, дорогие мои. Продолжение ситуации. Вот сейчас приходим к названию вот этого видео. Будет ли продолжение романа? Будет ли продолжение вот... Думаю, что да. Почему? Потому что посередине карта с чаш любви ему в вас нравится какая-то загадочность. Он до конца... Не важно, сколько вы вместе лет, да, находитесь вместе, но такая карта, когда... Человек до конца вас не разгадал. Ему нравится ваша романтичность, может быть, ваша внешность, может быть, ваши какие-то фразы. Вы с ним зависли, он с вами завис, и уходить в другой он не хочет. И вообще этот ряд у нас лежит под охраной ангела светлых сил. То есть ваши ангелы, поженились, подружились, слепились, скажем так, и ваши ангелы защищают. Особенно, если вот тут есть сын, ребенок-сын. Особенно тут какой-то клубок идет такой, бау, да? То есть тут нефиг даже сомневаться, скажем так. И как судьба распорядиться? Ну, как судьба распорядиться? Даже при том, при всем, что он там что-то не рассказывает, он, то есть, к вам очень симпатично относится. Э, Вообще-то, карта влюбленных. судьба судьбе распорядиться. Тут могут присутствовать какие-то двойняшки, близняшки, не знаю, как это тут считать, пере, ну, перефразировать. Вот такая история. Ну, хочу сказать так, что э, таких уж явных людей, которые хотят разбить вашу семью, их нету. Особенно среди родственников нету, и среди, может быть, соседей даже тут нету. То есть у вас судьба вот вас слепила. Если вы еще не в браке, то, скорее всего, эта тема семейные отношения достаточно, как говорится, мне нравятся хорошие отношения, даже если у вас происходят сейчас, допустим. Ну, или вообще вот, вы, вот, в таком, вот в таком состоянии он, она... Если происходят какие-то качки, допустим, связанные даже с деньгами, временные, это не разрушит и не разрушает, и еще раз скажу, не разрушит ваши отношения. Если у вас есть сомнения, если вы сейчас смотрите меня, если вам этот человек сделал предложение, нефиг тут сопротивляться, надо идти в ЗАГС и подавать заявление, скажем так, то есть... Тут надежная история, дорогие мои. Белые вот такие, карты, все, даже в сложности. Знаете, как интересный человек, даже в сложностях белые. Я бы сказала, возможно, он где-то такой какой-то везунчик. И тот человек, который как бы по судьбе входит в поле его сценария судьбы, тоже становится обласканным, обласканной судьбой какой-то удачей. Мне это нравится, дорогие мои. Можете писать свои впечатления под видео. Буду благодарна за лайки, за донаты и до встречи.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 я начинаю. Итак, карты выскакивают, спешат что-то вам рассказать. Итак, сегодня прогнозирую на астрологических своих картах. Итак, ну, скажем так, на сегодня. Что тут есть вот в нем, как бы на сегодня яркое или важное для вас, скажем так, вот я бы так вот сказала, да? Возможно, Тихарик в чем-то, сказала бы так. Немножко есть небольшая истеричность в человеке, то есть он с всплесками, может быть, молчать, молчать, потом раз высказать. Не в смысле, что негатив, ну вот как... Кражает человек, как импульсы выдают. Вот это я вижу в нем. И на сегодняшний день, даже если кто-то из вас проживает в отношениях, возможно, как-то официальщина ему не хочется. Вот не хочет человек, допустим, в ЗАГС пойти. Проживать можно вот при таких картах. Но вот что-то его терзает. Не то, что сомнения. Вот он, я бы сказала, у него внутри в себе регулярно происходят... Конфликт внутри, это когда в натальной карте солнце с луной, допустим, в конфликте у человека при рождении, и тогда два или три раза в месяц человек внутри с утром просыпается, какое-то неуютство, он там внутри себя воюет, сам с собой сознание, с подсознанием там не может пожениться, и тогда это выплескивается на внешний план, и человек начинает подъедать или нападать немножко, подкусывать, Тех, кто рядом в поле вот проживания. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, вот тут немножко так. Хотя, по большей части. Э -э может быть, сейчас такой нервный период, допустим, карты так вот, что мы посмотрим, потому что про сейчас, какой вот он сейчас, да. Вот сейчас, может быть, надо куда-то ехать, чтобы деньги заработать, или надо идти где-то договариваться. Меркурий тут добрый, нормальный, то есть возможность есть, но внутри у человека психи немножко есть, на амплитудах человека. В сомнениях даже. Возможно, сомневается в каких-то партнерах. Я сейчас не про вас. И это его вот тревожит. Такой вот трепет немножко вот тут есть. Ну, скажем так. Да, да вот карта каких-то вот, скажем... Скажем так, сомневается в партнерах, которые женского пола, я бы даже сказала. Но я сейчас больше, наверное, про работу, что ли... Теперь дальше идем. На, на сегодняшний день отношение к женщинам вообще. Ну, скажем так, как бы, вот его внутреннее отношение к женщинам. Ну, довольно неплохое, довольно лояльное э, и такое, когда хоть может человек помогать. Его можно попросить, и он это сделает. Но сам, может, не, до, не всегда додумывается, додумается, иногда надо, ну, как... С пиндалями вот немножко вот подтряхивать. У моей знакомой был муж-водолей. Ну, золотые руки, золотые мозги, как говорится, потому что водолей. Но надо было подтряхивать, поддергивать. Под, вот, как бы Ух, ух два-три раза в микроскандальчик, человек идет, все делает. Вот так вот. А так был залипший у компьютера, потому что информационный знак. Вот такая история. Ну, возможно, сложно относиться, когда женщина за рулем. В том числе, вот тут подсказка есть, связана с доро... нервозностью в дороге, даже в пути, в дороге. Если у вас, допустим, ну, давайте проверим подноготную. Если у вас соперница, ну, скажу так, что в недалеком будущем, извини, в недалеком прошлом она была. Но она как-то была и ушла. Там быстрая ситуация произошла. И как будто люди не, смотри... не смогли договориться. Возможно, в вас. Бо... вас кто сейчас меня смотрит, двоечки, возможно, в вас больше терпения, чем в той женщине. Та была в чем-то как ненадежная, ну нестабильная тоже. И его вместе с ней потряхивало, и он понял, может быть, подсознан, на подсознанке. Иногда, понимаете, на подсознанке мы не понимаем, откуда у нас ощущения и понимания каких-то ситуаций. В этот момент нам, может быть, какие-то светлые силы, может, ангел-хранитель что-то нашептывает, подсказывает, да это не она, это не твоя, она тебе ненадежная, иди ищи другую. Вот так вот бывает, работает эта схема, да? То есть на сегодняшний день абсолютно я не вижу у вас никакой, скажем так, соперницы. Но он, что-то в нем странное. В нем что-то странное, чуть-чуть он белая ворона, это есть. Теперь давайте посмотрим его отношение к вам. Очень интересное, он вас то любит, то не любит. Тут замешана карта черной магии. Возможно, по предыдущим историям за ним тянется какая-то порченная, э, э, скажем, ну, скажем так, сейчас скажу, испорченная, порченная энергия. И поэтому ваши отношения иногда подрагивают вот как тоненькое. Пленочка, да, и вы это чувствуете, и вы это чувствуете. Вы чувствуете, что он весь ваш, он идет навстречу, он готов к каким-то переменам, он хочет быть с вами, потом раз, и он уходит в себя, и какой-то чужой как становится, как камень холодный, потом раз, человек ожил живое мясо, потом раз, человек умер, да. Вот, дорогие мои, вот так работают сильные хвосты по сильным блокировкам магического характера возможно это какая-то уровня приворота там что-то было ну, какой-то не сработал, недоделанный или не специалист делал, но какие-то ошметки какие-то э осколки махра какая-то висит и иногда вот она его пробивает. Обратите внимание крещенный человек не крещенный. Тут надо как-то очистить, спасать человека, надо для вас, я бы сказала. Возможно, даже вам кажется, у вас такие отношения больше даже дружеские, но это неплохо в этой истории. Приходим к важному, к важной теме. Дорогие мои, важная тема будет ли продолжение романа, то, что было заявлено в видео. Тут ответ интересен. С ним можно жить, его можно спасать от кого-то, от, кого от чего-то. Эм, немножко, знаете, ему нужна женщина-доктор, женщина-лекарь, лекарь его души, женщина-пилюля, которая успокаивает. Может быть, это не совсем та любовь, как вам хотелось, дорогая моя. Может, ну, как любовь у него какая-то как, так сказать, зашифрованная, что ли. Может быть, вот под магией она такая, зацементирован кусочек этих чувств. Но на сегодняшний момент вы для него в авторитете, и благодаря этому он с вами, хотя вам иногда кажется, что он вот как качается, делает шаг назад, да? Много тут, конечно, фантазий, но все зависнет, зависнет и остановится. Если у вас уже есть намечен или уже на сегодняшний день есть совместный дом, я вам советую оставаться с ним вот в таком положении. Потому что я не вижу, что он вам опасен там чем-то. Он вот такой, его надо воспринимать таким, как он, он есть. То есть э, он в принципе... Ну, где-то в душе согласен быть с вами, потому что вы для него авторитет, вы сила. Может быть, даже такое негласное донорство ваше. Вы чувствуете, что вы его то ли спасаете, то ли подпитываете. И вы это чувствуете, я уверена. И, скажем так, как же судьба распорядится в этой ситуации? Он останется при вас, да? Чувства могут как-то раскрыться, если вы сможете его подчистить, дочистить. Единственное, иногда немножко что-то его будет выводить из равновесия. То есть немножко может быть в характере, как я вначале сказала. Даже если откинуть магические тут какие-то на нем заклятия, проклятия, блокировочки. Немножко есть в нем дисбаланс. Это я вижу по картам Таро, это видно. Но человек достаточно миролюбивый и... Если у вас есть между вами, то есть вот у него к вам такая уже есть как зависимость, хорошая, хорошая. Может быть и у вас к нему зависимость, да. То есть я хочу сказать, что тут на повестке момента должна быть дружба. Даже не надо, чтобы он знал, но вот если вы через дружбу, через лояльность будете с ним сосуществовать, то это очень длинные, долгие, хорошие отношения. Вот, дорогие мои, буду благодарна, если вы за, моё, за мою работу поставите лайк. Еще больше буду благодарна, если вы мне за мою работу здесь для вас. Если были хорошие совпадения, э, пришлете мне донат. Как его прислать внизу ссылка. И до встречи на моем канале.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 которую надо параллельно своим интересам и своим планам проводить